Легко представить, это ты идешь навстречу, и даже выглядишь простым и человечным. Легко представить, как вздохнешь и скажешь «Здрасте!» В мою чудовищную дрожь упрешься пастью, и ты такой же, как всегда. Ты гениален хотя бы тем, что сквозь года, сквозь окна спален, сквозь бедра худеньких девчат, плевки цыганок, ты остаешься величав, как транс-шамана. Ты остаешься одинок, как мертвый Ленин. Вокруг тебя всегда поток, но ты степенен. В, и в этой каменной тиши, в твоих раздумьях нет ни любови, ни души, ни меда в улиях. Есть только голод и подсчет, красивый почерк. Однажды кто-нибудь прибьет твой профиль ночью к себе, как славный Питер Тень, или напротив тебя. Хоть кто-нибудь из тех, кого испортил ты сон, неделю или год, и пол не важен, ты побоялся бы его, Срывая башню очередному визави, очередной ли. Пускай нет в тебе любви, но много боли. И это ест тебя порой похоже смерти, Мой неудавшийся герой, в чьем сердце черти. На том, наверное, сошлись с тобой друзьями, Что я бегу сквозь эту жизнь, а ты в ней замер. Я напишу ответом стих на твою «Здрасте!» И буду верить за двоих возможность счастья.